Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Андрей. Я менеджер проекта в компании Alter Air, И сегодня я хочу с вами поговорить о теме микроклимата в помещении. Показатели микроклимата условно можно разбить на две зоны. Это зона комфорта человека и зона здоровья человека. Если к зоне комфорта мы можем отнести температуру, это либо жарко, либо холодно, мы воспринимаем это тело. то к зоне здоровья это относится показания co 2 это влажность и это концентрация аллергенов. И теперь я вам расскажу, как вентиляция может частично либо полностью решить проблемы с микроклиматом. Начнем с самого простого. Аллергены, которые могут попасть внутрь помещения. Если мы открываем окна, то у нас воздух заходит напрямую, и все, что цветет за домом, вам попадает в помещение. Если мы используем центральную систему вентиляции, мы используем фильтра. Если быть точнее, F7 категории, то есть самая крутая для бытового сегмента. Выглядят они вот так. То есть такие фильтра устанавливаются на забор воздуха, а также на вытяжку для защиты вашего рекуператора. И на протяжении 1,5-2 месяцев вы уже увидите результат работы этого фильтра. Поэтому если вы боитесь пыльцы, либо каких-то аллергенов, которые могут попасть в помещение, то они все становятся на фильтре F7. Это фильтр тонкой очистки. Второй момент ⁇ это влажность помещения. У нас есть два сценария. Это лето и это зима. Летом у нас влажность повышенная, а зимой наоборот пониженная. И как вентиляция может на это повлиять? Так как центральные системы вентиляции, они работают на весь объем, это означает, что в технических вытяжных зонах, такие как санузел, гардероб или ванное помещение, мы отказываемся от установки вытяжных вентиляторов. И воздухообмен, точнее вытяжка, она обусловлена только центральной системой. И вытяжка идет постоянное, постоянное удаление влаги. Второй пункт, это то, что эту же влагу, мы можем возвращать вам пассивным образом и мы плавно перешли к зимнему периоду времени когда влаги наоборот недостаточно когда вы заходите в ванную в санузел открыли любой кран горячей воды у вас идет испарение то есть это влага и эта температура вместо того чтобы выбрасывать горячий влажный воздух на кровлю мы можем забрать эту энергию отдать ее на рекуператор приточному холодному воздуху и дальше опять вернуть его в жилые помещения тем самым обеспечить пассивный возврат влаги, что есть очень актуально для зимнего периода времени. Однако пассивный возврат влаги – это не есть панацея, и если вы аллергик, которому строго-настрого нужно поддерживать определенный уровень влажности, вам в любом случае нужно применять отдельную систему увлажнения, которая может либо быть интегрирована в центральную систему вентиляции, либо поставить отдельный блок локально для определенного помещения. Мы плавно перешли к третьему показателю микроклимата – к температуре помещения какая ситуация у нас происходит возьмем летний период времени на улице плюс 35 градусов внутри помещения у вас ну 27 28 если нету активного холода что происходит в рекуператоре на улице более горячий воздух в помещении более прохладный воздух если по-простому две температуры между собой перемешиваются и средняя между ними попадет вам в помещение однако сам процесс рекуперации на самом деле работает именно в зимний период времени из-за большей разницы температуры между наружным воздухом и внутренним. На улице минус 10, внутри плюс 22, а в мокрых зонах 25, еще и влажность повышенная. Это опять же энергия типовая. Пересекается на теплообменнике и в помещение уже пойдет вам плюс 12, плюс 14 без использования электротена, если использовать правильное высокоэффективное оборудование. И теперь мы плавно пришли к целенаправленно к прямой задаче системы вентиляции, а именно понижение уровня CO2 в помещениях. Смотрите, неважно, где вы живете, в каком районе или даже в лесу, источником co 2 внутри помещения являемся мы, люди. Мы поглощаем кислород и выделяем co 2 Если вы строите высокоэффективные, высокоэнергоэффективные дома, то у вас нет никаких зазоров, у вас нету вытяжных каналов, у вас просто-напросто не происходит воздухообмен. Тем самым уровень co 2 постепенно-постепенно повышается. И центральные системы вентиляции как раз для этого и созданы, чтобы искусственно, механическим путем создать воздухообмен в ваших помещениях. Есть две методики, как это можно реализовать. Согласно закону нормы Украины, либо же напрямую через показатели CO2 в жилых помещениях. Если в случае построения системы согласно закону, согласно ДБН, то у вас будет определенная порция воздуха, рассчитанная на одного человека в помещении, и рассчитанная на весь ваш дом. И у вас есть возможность управления первая, вторая, третья скорость. Вы просто повышаете общую производительность системы от минимума к максимуму. Однако, если мы вернемся к методике работы по CO2-показателям, то мы уже будем говорить о вав системе то есть это система с переменным расходом воздуха, которая может локально бить в ту зону, где сейчас необходимо понизить уровень CO2, и оборудование не работает в холостую. На данный момент такое оборудование уже успешно реализуется в Украине нашей компании Это чешское оборудование Яблотрон. Про него уже есть множество видео. Можете увидеть по ссылкам в описании наши объекты и в целом о такой системе, что это и как это работает. На этом у меня все. Задавайте свои вопросы в комментарии. И если вы уже задумывались, о реализации системы вентиляции для вашего дома, звоните, записывайтесь на консультацию, и мы вам поможем.